Всем привет, ребят! У микрофона Антон Ларин с новой подборкой необычных средств передвижения. Ролик получился аж на 20 минут, поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, присаживайтесь поудобнее и не забывайте кликнуть по лайку, так как этим вы меня мотивируете выпускать все больше интересных видео. Ну а если вы еще не подписаны, то скорее подписывайтесь и кликайте в колокольчик. Также для моих подписчиков в конце видео будет конкурс на 1000 рублей, и она станет одного из вас. Все подробности будут в конце. Погнали! Вау, на такой мотик точно можно смотреть часами. Посмотрите, сколько в нем мелких деталей, на которые стоит посмотреть. А какой же он длинный. Прикиньте, его длина почти 3,5 метра, 11 футов и 3 дюйма. Боже, этот мотоцикл реально выглядит безумно круто. Именно такой может немного разбавить однообразие транспорта на городских дорогах. Блин, у многих реально настроение поднимается, когда они видят что-то интересное во время поездки. Если бы люди почаще создавали что-нибудь такое, жизнь бы однозначно стала ярче и интереснее.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 Вездеходы бывают разными. Кто-то делает их в стиле привычной всем нам машины, другие предпочитают что-то более тяжелое, как предыдущий шнековый танк. В то же время третий тип людей смотрит на эту задачу куда более простым взглядом. Они делают вездеход в стиле... в стиле самоката. Только с куда более прочным и широким основанием, а также в стиле самоката на гусеницах. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Если серьезно, то транспорт получился реально клевым. Он топово передвигается по совершенно любой местности и в то же время смотрится довольно легким и маневренным. Единственный минус – на нем не покататься в мокрую погоду или снег, а еще есть шанс завалиться и испачкаться. Воу, притормозите! Что это за гусеничный монстр? Я не понимаю, что это, боже. Очень похоже на вездеход, но, честно говоря, без понятия. Ни разу не видел, чтоб вездеходы настолько быстро ездили. Посмотрите, как газанул. Я так понимаю, на нем и дрифтовать можно? Слушайте, его бы в презентабельный вид привести и на гонку погнать. Уверен, заберет все призовые места. Интересно, а он так на любой дороге может разогнаться? Просто так быстро катается, я до сих пор в шоке. Ну, быстро это, если считать его вездеходом. В сравнении с машиной, конечно, медленно. Впрочем, это не важно. Главное, что это реально крутой транспорт. А вот это реально введет вас в ступор. Да, здесь у мотика не целое колесо, а две разделенные половинки. Выглядит это странно, даже очень. Реально, выглядит так, как будто автор сломал физику. Но, кстати, физика тут очень даже работает. Мотоцикл ни секунды не парит на одном колесе. За счет такой своеобразной геометрии половинки поочередно соприкасаются с поверхностью. Ну, в остальном мотоцикл ничем не отличается от тех моделей, что можно приобрести в магазине. С передним колесом решили не мудрить, оставив его без изменений. Вообще, очень приятный на вид мотоцикл. Лично мне понравились его особенности. Как полноценное колесо, обе половинки будут работать на высокой скорости. Если ехать на низкой скорости, то у вас, скорее всего, будет ощущение, что вы едете по кочкам. Окей. А квадроциклы любите? Если да, то это посвящается вам. Да, очень классный квадроцикл, на котором даже можно дрифтовать или наворачивать круги вокруг себя. Он безумно красивый, мне очень нравятся эти колеса. Готов поспорить, что эта штука проедет вообще по любому ландшафту. Почему? Толстые колеса обычно делают на внедорожниках, вездеходах и прочих транспортах, которые будут использоваться вне города. Ну, вернемся к квадроциклу. По дизайну все нормально, ничего лишнего особо. Просто однотонный розовый корпус, без принтов. В остальном он тоже не выделяется, но сюда он попал, потому что понравился лично мне. Думаю, что и вы оцените его по достоинству. Самый длинный велик у нас сегодня был. Значит, пришло время поговорить и о весе, упомянув самый тяжелый велосипед в истории. Высота исполинского велосипеда весом 860 килограммов достигает 2,26 метра, а длина 5,03 метра. Провернуть огромные тракторные колеса с помощью обычных педалей Питерсу, автору проекта, удалось благодаря механизму из двух велосипедных цепей с большим передаточным числом. Как вам такая модель? Хотели бы разочек на таком проехать? Вот тут-то точно ни одна машина не посмеет бибикнуть ему, что тот едет где-то на обочине дороги. Ну нафиг с ним влезать в терки, еще задавит. Знаете, я несколько иначе представлял себе дом на колесах. Но это потрясающе! Выглядит реально как в сказке, боже, как будто настоящий дом. Кстати, судя по ролику, этот автомобиль считается самым быстрым в мире. Этот домик создал Кевин Никс вместе с дочерью. Творение разгоняется до 96,8 миль в час, 155,8 км в час. Максимальная скорость ограничивается его массой, около двух тонн. Блин, я восхищаюсь этим домиком на колесах. Говорят, что он был создан по дизайну Кевина Никса. Он и спроектировал, он и воплотил – Никс, большой респект тебе и удачи в начинаниях. Почему-то я уверен, что эта тачка зашла не только мне. Если я прав, то пишите об этом в комментариях. Ну и идем дальше. Боже мой, вы видели что-нибудь необычнее этого? Я вот нет. Это же реально кто-то моделировал, а потом собирал. Жестко выглядит. Он же чисто из металла сделан. Интересно, а там вообще удобно сидеть? Трактор низкий, железный. Водителю придется сидеть почти на корточках. Поэтому что-то мне подсказывает, что сидеть там не очень-то и удобно. У меня эта штука вызывает целую кучу вопросов. Например, как она умудряется дымить. Ну ладно, опустим эти мелочи. Переходим к заключительному транспорту. Ого, посмотрите на это. Такую машину можно назвать каром. Human Car – безумно экологичная машина, которой не нужен ни бензин, ни электричество. Почему? Машина качает энергию из четырех человек, которые собираются куда-то поехать. Как вы видите, рули синхронно качаются. Четверо должны сесть спиной друг к другу и держать эти интересные рули. В общем, машина хороша. Она задействует многие мышцы, что позволяет держать себя в форме. Кроме того, такое авто безумно экологичное, что невероятно важно в современном мире. Кстати, на такой машине реально развить нормальную скорость. Если ехать по спуску, то можно разогнаться до 100 км в час. А еще спешу обрадовать. Human Car сделали несколько лет назад, поэтому его успели усовершенствовать. Разработчики добавили совсем небольшой аккумулятор и электромотор, чтобы людям было комфортнее ездить на транспорте. Каждый хочет хотя бы раз оказаться в подводной лодке. А те, кто отказываются, просто не понимают, насколько это круто, и они бы сразу же поменяли решение, как только оказались на ней под водой. И как же я искренне рад за героя из этого видео, который, как вы видите, купил себе подводную лодку. Только это... она чуть-чуть не такая большая, как остальные. Но думаю, это не станет для него проблемой. Лодка ведь реально довольно красивая, и что самое главное, эффективная. На ней спокойно можно опускаться под воду и исследовать удивительную глубоководную фауну. Очуметь! Когда это у нас машины стали такими маленькими? Или это просто мужик 3 метра ростом? А нет, это просто копия классического автомобиля 1949 года. Машина была построена буквально с нуля. Это реально удивляет. В машине самодельное абсолютно все. Кроме того, в салоне этого замечательного транспорта есть абсолютно все, что было в оригинале. Радио, обогреватель и другое. Также в мини-авто пятиступенчатая 5-ступенчатая коробка передач. В багажнике даже есть домкрат и баллонный ключ. Я думаю, что эта машина – настоящее чудо. Круто, что человек потратил на создание этого автомобиля 5 лет и даже не подумал остановиться или сдаться. Думаю, нам можно у него чему-нибудь научиться». Ладно, минутка философии окончена. Сворачиваемся и идем дальше покорять мини-машины. Любите что-то необычное? Если да, то эта штука точно вам зайдет. Перед вами Мегазавр. Что-то вроде машины-трансформера. Такая тачка точно порвет всех и каждого на любой выставке. Кстати, посмотрите на размеры этого монстра. Оценить габариты можно по рядом стоящей машине. Кстати, выглядит мегазавр гениально. Уж не знаю, где и как его можно применять вне стен выставки, но он все равно невероятно крутой. Динозавр выглядит как в мультиках. Мне нравится, что у него двигается челюсть. Так забавно смотрится. Вы можете говорить что угодно, но вот эта машина мне реально нравится. Окей, а это что-то между самокатом и великом. Такой компактный, боже мой, это же реально удобно. Он, насколько я понял, складной.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 На самом деле это круто. Думаю, я бы себе такой хотел. У SCAT палубы из стекловолокна с гелевым покрытием. Такое обычно встречается у лодок. Корпус же выполнен из пластика. Минус в том, что этот материал может потрескаться на морозе. Кроме того, у лодки нет тормозов, поэтому водить нужно крайне расчетливо. Но если смотреть общую картину, то круто. Не знаю, для чего используют такой транспорт, но думаю, просто покататься с кем-нибудь было бы весело. А что думаете вы? Как бы использовали такое судно? Пишите в комментариях. С радостью почитаю. Ух ты! Нет слов, одни эмоции. Просто посмотрите на эту штуку. Она реально впечатляет всем. Блин, я видел что-то подобное, но это было намного меньше. Взгляните, оно не едет, а как бы идет. Все эти детали спроектированы так, что передвижение выглядит интереснее обычного вращения колес. Но, кстати, мне кажется, что такой транспорт не особо практичен. Да, окей, выглядит классно, явно удивит всех и каждого, но он же очень медленный. Кроме того, я почти уверен, что он безумно увесистый. Я бы посоветовал поискать материал для облегчения конструкции. Возможно, в будущем эта штука сможет стать не только красивой, но и практичной. Интересно, а что будет, если в машине сделать не четыре колеса, как обычно, а, например, 6? Ну или там 8? С такой идеей отправился исследовать вопрос автор нашего следующего видео. Но ну, а что у него получилось в конце концов, вы можете видеть сейчас своими собственными глазами. Восьмиколесная тачка довольно хорошо стоит на дороге и круто поворачивает. Единственное, что я не уверен, что эти дополнительные колеса играют в процессе хоть какую-то, хоть малейшую роль. Тем не менее, если я не прав и они реально для чего-то нужны, поправьте меня в комментариях, пожалуйста. Одним людям доставляет езда на электровелосипеде, другим – педалбординг. Но, к счастью, Red Shark Bike позаботились сразу о всех. Их конструкция объединяет в себе оба варианта. Рама, похожая на велосипедную, располагается на верхней части доски, которую можно снять, когда она не используется. Пропеллер, приводимый в движение педалями, выходит через отверстие в нижней части доски. Предлагается Red Shark Bike в трех вариантах – Enjoy, Fitness и Adventure. Самая бюджетная модель включает в себя раму из полиэтилена высокой плотности весом 8 кг, двигатель мощностью 150 Вт, регулируемый по высоте руль и съемный стабилизирующий руль. Кроме того, все три модели комплектуются бутылкой и держателем для воды, ручным воздушным насосом, набором для ремонта доски и мультитулом. Так, велосипед-насекомое уже был. Теперь Велосипед с ногами? Они там вместе что-то курят? Я вот одного не понимаю, какую цель преследуют создатели. Продвинуть свое творение в массы? Я уже представляю картину как счастливый обладатель такой конструкции ранним утром и легким шагом шурует на работу. И выражение легким шагом здесь к месту. Ну а повторюсь, меня такие штуки всерьез пугают. Лучше уж стандартные велосипеды. Хотя ради эксперимента можно и попробовать. «Я не особо понимаю, что это. Для чего вообще нужна подобная машина? Для вылазок в горы? Нормальные люди же вроде в горы на машинах не ездят. Боже, у меня целая куча вопросов к этой машине. Она настолько гибкая, если машине можно дать такое описание, что я даже сомневаюсь в ее прочности. Вообще не вижу хоть какой-то гарантии того, что она не развалится посреди дороги. Я реально стараюсь не придираться к машинам и искать только плюсы, но глядя на это, я просто впадаю в ступор» хорошо можно я просто понадеюсь на то что практического применения у машины нет и пойду дальше спасибо ховерборд это доска которая парит в воздухе при помощи магнитного поля выглядит и работает как скейтборд только не имеет колес думаю что каждому из вас хотя бы раз в жизни до да приходилось на нее смотреть однако уверен что вообще никто даже и подумать не мог что можно создать вот такой вариант ховерборда он был построен на базе одного гигантского колеса, по всей видимости, взятого из какого-то авто. Человек становился на две поддержки, спереди и сзади, и, собственно, ехал, удерживая равновесие. Да уж, это не просто необычный вид транспорта, а какое-то реальное испытание физической подготовки». Для всех тех, у кого не хватает денег на крутую современную тачку, это видео может стать мотивацией. Мотивацией не к тому, как на нее заработать, а к тому, как найти довольно быструю и в каком-то смысле даже более крутую и ценную альтернативу. Папа сделал для себя и своего маленького сына машину, повторяющую прототип Мерседес. Тачка получилась ну просто офигеть какой крутой. В ней идеально буквально все, на что ты только не взглянешь. Внешний вид, все внутренности, салон, то, как она подсвечивается внутри спереди, эти колеса, формы, грузоподъемность. Блин, да реальная машина в таком случае действительно будет не нужна. Но ну разве это не офигенная тачка? Вот скажите мне честно. А эта штука отлично подойдет для досуга зимой. На видео Envo Electric Snow Card, электрический снегокат. Снегокат разгоняется до 20 км в час. Ну в принципе он не предназначен для очень быстрой езды, так что все хорошо. В задней части транспорта есть небольшой ящичек, чтобы вы могли положить туда какие-то мелкие вещи на хранение. В зависимости от количества батареи и погодных условий, вы сможете проехать на таком от 10 до 50 км по снегу. Учитывая, что скорость снегоката 20 км в час, поездка на одной батарее продлится от получаса до двух с половиной часов. Снегокат выглядит вполне обычно. Минималистичный дизайн, удобный ящичек для хранения. У транспорта колеса гусеницы, что логично, ведь передвигаются на подобных штуках по снегу. На гусеницах зачастую удобнее. Вкратце очень даже крутая штука, но стоит такая примерно 3900 баксов. Если память мне не изменяет, в каком-то из роликов мы уже видели снежных котиков. это такие оранжевые вездеходы для экспедиций, которых было совсем немного. Ну, покорители Антарктиды, все дела. В общем, эта штука мне очень напоминает тот вездеход. Мне очень нравится внешний вид снегохода. Со вкусом, но, что удивительно, нет ничего лишнего. Видно, что со своей задачей он справляется. По снегу ездит без проблем. В кабине тоже довольно уютно, хотя, как по мне, места маловато. Тут, думаю, больше сказать особо нечего. Снегоход классный. И звание огромное и гениальное авто получает... А вот и победитель подъехал. Да, это просто гигантский лимузин, собранный с минимальным бюджетом. Создатель купил тачку за 1200 баксов, а также все нужные запчасти и инструменты, и приступил к сборке. Говорится, что на сборку было потрачено около 10 тысяч долларов, включая цену машины. Три месяца и около 12 часов работы в сутки, дали о себе знать, автор все-таки собрал чудо-авто. С такой машиной можно отправиться хоть куда, поскольку у авто имеются шины военного класса. Как и зачем? Не знаю, но все равно выглядит круто. Думаю, для такой машины нужны были соответствующие по габаритам колеса, а больше всего подходили именно военные. Но это все мелочи и просто интересные моменты. Не знаю, как вы, но я все равно считаю машину просто бомбической. Перед вами школьный автобус. Да, именно он. Но не спешите ужасаться, это просто дизайн монстр-трака. Конечно, никто не возит американских школьников на этом вопиющем ужасе с огромными колесами, Но стоит признать, что выглядит очень даже забавно. Реально. Понятное дело, что никто из нас не стал бы кататься на таком ежедневно, но поглядеть же можно. Мне смешно с этой штуки, потому что очень уж большие колеса для такого небольшого автобуса. Немного непропорционально получается, реально. Ощущение, как будто просто пришпандорили первое, что под руку попалось. Не знаю, кто и зачем это придумал, а также, как они вообще одобрили эту идею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 Ух, вот это реально мощный грузовик. Я почему-то уверен, что он станет одним из любимчиков. Первое, что поражает – его размеры. Реально гигант. Даже предположить не могу, для кого что-то подобное могли сделать. Второе – сам внешний вид. Красный цвет, множество источников света, куча деталей – Все это реально нагоняет какую-то особенную атмосферу. На самом деле тут даже сказать особо нечего, поскольку по этому видео сложно что-либо понять или хотя бы разглядеть. Несмотря на сложности, я попытался рассмотреть эту штуку нормально и прокомментировать. Что ж, идем дальше. Хотя, скорее всего, чтобы обратить на себя внимание прям-таки всех окружающих, надо ездить на каком-то подобном велосипеде. Он очень высокий и... и в принципе все. Огромный велик сделан на 100% из дерева. Спереди его тащит здоровенное колесо, а сзади установлена система ходуль. Человек же находится где-то между этим, высоко сидит и, как говорится, далеко глядит. Топовый велик. Уверен, тут вы просто офигеете. Ладно, окей, возможно, вы знаете про существование шагоходов. Тогда эта штука не покажется чем-то удивительным. Шагоход – это все машины, передвигающиеся при помощи сгибающихся или вращающихся опорных конструкций. В общем, именно такая штука сейчас перед вами. Просто посмотрите на этот прикольный дизайн. Они сделали не просто шагохот, а какую-то зверюшку, которая при передвижении забавно мотает головой. А сзади располагается что-то вроде сидушки для человека. Боже, реально очень классно. Думаю, тут со мной согласится каждый. Что ж, давайте посмотрим следующий транспорт. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Владислав Подпольный. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!